Здравствуйте, меня зовут Азоль Сергей. Я руководитель авторской программы подготовки профессиональных переговорщиков «Переговоры 2.0». Более 10 лет я занимаюсь переговорами, подготовкой переговорщиков, сопровождением переговорного процесса. Сегодня мы с вами поговорим о ведении переговоров, о тех принципах, которые помогут вам добиться успеха. Таких ключевых принципов, на мой взгляд, три. Первый принцип заключается в том, что результат переговоров – это результат компенсации усилий друг друга. Поясню. Каждый тянет это одеяло на себя. Каждый переговорщик, каждая сторона стремится получить большую часть разделяемого пирога. И ваше стремление получить больше компенсируется аналогичным стремлением вашего оппонента. Каждый тянет на себя, в итоге мы приходим к разумному соглашению. Второй принцип связан с разнообразием. Разнообразием подходов, стратегий, которые вы используете. Если вы пытаетесь добиться успеха с помощью одного решительного, продуманного удара, одного сокрушительного действия, то ваша стратегия в большинстве случаев обречена на неудачу. Во всяком случае, если вы имеете дело с профессионалом, готовьтесь разнообразить свое поведение. Готовьте разные сценарии. Готовьтесь к многоходовкам. Одноходовых побед практически не бывает. Третий принцип – это то, за счет чего вы можете добиться успеха. Единственное, за счет чего вы можете добиться успеха в переговорах – это ваше поведение. И именно это вы можете изменить. Ваш успех – результат вашего поведения. Ваша неудача – результат вашего поведения. Подумайте, как необходимо скорректировать ваше поведение, чтобы неудача превратилась в успех. Итак, три ключевых принципа ведения переговоров. Каждый отвечает за себя. Ваше стремление получить больше компенсируется аналогичным стремлением вашего оппонента. Готовьтесь к многоходовым комбинациям, к вариативности своего поведения. Готовьте различные сценарии и анализируйте свое поведение. Это то, за счет чего вы можете добиться успеха или потерпеть неудачу. На сегодня это все. Нужно больше информации? Хотите больше узнать о переговорах? Заходите на сайт Переговоры 2.0, ссылка в описании ролика. И получите в подарок видеокурс Переговоры 2.0. Секреты профессионала". Всего доброго.